Всем привет! Новый выпуск на моем канале. Смотрите, сегодня в выпуске мы будем красить новое китайское крыло на Mercedes 124. Вот в таком вот оно у нас исполнении. Крыло у нас загрунтовано. Смотрите, бывает два типа грунта. Грунт может быть транспортировочный и грунт может быть катафорезный. Транспортировочный грунт в любом случае нам придется полностью снять с детали. Почему? Потому что на него ничего не будет липнуть, краска, лак из растворителя будет кипеть, как бы все будет спучиваться, ну ничего не получится, скажем так. А, как проверить, какой, а на катафорезный грунт а мы можем спокойно наносить лакокрасочные изделия? А, смотрите, а, первым делом мы просто осматриваем крыло, осматриваем крыло, как, ну, как вам правильно сказать, на свет. Чтобы у нас не было никаких мякин, нужно ли нам его поклевать или нет. Просмотрели. У меня есть мелкие царапины, поэтому я буду перетирать крыло на сухую машинкой. Посмотрели, есть ли какие-то дефекты на крыле или нет. Если ничего нет, допустим, на данном крыле у меня есть дефекты, там мелкие царапины, поэтому крыло в любом случае буду перетирать на сухую машинкой. Смотрите, еще такой момент. Как определить, какой грунт? Здесь я знаю, здесь покрыто катафорезным грунтом. То есть на него можно смело наносить красочные изделия. Смотрите, ребят, я проверяю довольно-таки просто. Берем просто обычную ветошь, ну там тряпочку, не тряпочку. Ложим на изделие. И пропитываем все хорошо растворителем. Все обильно хорошо смочили, чтобы было прям мокро. И оставили на 1-2 минуты. Все, пока ждем... Разъезд ли данное покрытие или нет. Растворитель работает, так скажем. Обязательно проходите по ссылочке в описании. Я создал группу ВКонтакте, в которую будут выкладываться все видео. Короткие видео, полнометражные видео, допустим, вот как это. Так что обязательно не забывайте перейти в описание, чтобы подписаться на группу и не пропускать все самое интересное. Итак, ребятки, прошло у нас, наверное, уже даже минуты три. Убираем. Ветер, вытираем растворитель сейчас все протираем сейчас все протерли и смотрим есть ли какие-то изменения в окрасочном покрытии как можем наблюдать, никаких изменений нету, ничего не вспучилось. Значит, можно сказать, что это катафорезный грунт. Смело перешкуриваем его на машинке. И наносим красочное покрытие. Приступаем к работе. Ну что, ребятки, закрепил я уже крыло. Положил такие, как правильно назвать их, мерлонные губки, чтобы оно у меня сильно не угозило, не царапалось, об обметал. Вот такие вот имеются царапинки. На данном крыле сейчас будем все это устранять. Ну а перед тем, как начать работать, всю деталь мы хорошо обезжириваем. Теперь абразивом номер 600 прохожу деталь. Теперь беру наждачку номер 800 на мягкой подложке и перемотовываю, перебивая риску, все крыло. Итак, вся поверхность уже проработана на машинке. Теперь беру... Серый скотч-брайт. И дорабатываю все то, куда не подлезла машинка. Итак, ребят, когда уже все хорошо зашкурено, предварительно все хорошо нужно обезжирить. Так, ребят, все, крыло у нас полностью готово к покраске. После обезжиривания было видно, допустим, здесь был немного глянец. Ну, местами был глянец, который я также потер немного серым скотч этом. Сейчас немного прибираюсь в гараже, смачиваю пол. Все это финальным слоем уже обезжириватель обезжириваем. И приступаем непосредственно к покраске данного элемента. Приятного просмотра. Что? Пол полностью я пролил водой, чтобы меньше пыли поднималось. Все везде пообдувал. То есть граждан сейчас относительно более-менее чисто, чтобы было меньше пыли, чтобы потом меньше, так скажем, полировать Приступаю к работе Наносим один тонкий, тонкий слой эпоксидного грунта Наносим его непосредственно на протиры, на голый металл Крылышкой уже длинно, как я говорю. Все, ждем, сейчас эпоксидный грунт просохнет и наносим базовое покрытие. Итак, ребятки, эпоксидный грунт у нас подсох, сейчас наносим первый припыльный слой базового покрытия. Итак, наднесено уже базовое покрытие полностью, подсохло, сейчас мешаю лак и блокирую. Кинул первый слой лака, вот так вот выглядит крылышко, не снимал, потому что опыла очень много, Вот, конечно, результат покраски. Крыло уже немного подсохло. Лак растекся прям прям на радость хорошо. Вот, Единственное мусора, конечно, более чем достаточно на крыле. Потому что в гараже я просто немного прибрался. Ну, смочил пол, чтобы поменьше было, но все равно как бы пыли много. Завтра уже с работы приду, полирну его. Вот пыль. Очень хорошо видно. Как бы есть. Так, и по цвету. Это вот старое крылышко. Он прям просто взял с крыла, вырезал болгаркой кусок. Говорит, такой же подойдет на подбор? Я говорю, подойдет. Съездил на подбор, подобрал краску. Краску подбирал он. По цвету, в принципе... Не знаю, как на камеру, но вроде визуально по цвету нормально попал. Так что результат вы видите. хулис пилируется и будет прям супер. И многие спрашивают, каким же компрессором я крашу. Вот, ребятки, этот маленький трудяга мой. На 24 литра. Его характеристики. В секунду фонаря включу. Вот такие вот. Кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть. Но 24 литров не хватает. Я, получается, подключил к нему газовый баллон старый был. Сделал его просто как воздушный резервуар. Кстати, мне как-то в видео делали замечание, что типа возле баллона варишь. Так вот, ребята, не варил возле баллона. Он был уже там пустой, весь промытый. Вот. И был, так сказать, на подготовке к резервуару. Результатом покраски я доволен. Все, ребят, не забывайте подписываться, ставьте лайки, переходите на страницу ВК. Всего вам доброго!